Хотела поговорить, это к тому, что О, супер. это а, к тому, что вы, получив те знания, которые я вам дам на курсе, вы можете использовать по прямому назначению, не только себя консультировать, не только консультировать а, своих друзей и знакомых, вы конкретно можете работать по этой сфере. Проще всего заходить по Инстаграм, можете, конечно, в ВК, но ВК сейчас таргет, где-то примерно один подписчик дешевле, 50 рублей не выходит, в Инстаграме можно и попробовать подешевле. Вот. Поэтому, не знаю, как мне проще, в общем, через Инстаграм все это делать, то есть вы можете создать страничку. И пока какую-то подработку делать, да, через время, возможно, мы также подливет. То есть я уволилась несколько лет назад и занимаюсь, собственно, непосредственно только этой работой, то обучением и консультацией. Ну, мне так больше нравится, я, честно говоря, очень люблю работать на кого-то, это для меня очень убийственно. Вот, и у меня было очень много ошибок, на самом деле ошибки у меня, конечно, есть и сейчас, я учусь постоянно, пытаюсь анализировать, что не так. Ну вот, я расскажу вам о тех ошибках, это, в принципе, уже для тех, кто хочет именно работать. Мы основную часть по подзыву прошли, сейчас просто поговорим про Инстаграм, я расскажу о своих неправильных, неправильном понимании себя Инстаграма. Я всегда думала раньше, что личный бренд, я даже выставляла да, в сторис, что это вообще заоблачное должно быть, что на него нужно там, 10 миллиардов? нет, ну, конечно, если у вас есть 10 миллиардов, вы можете эффективно личный бренд создать. И я только пожелаю большой удачи и очень быстро. Но на самом деле личный бренд состоит в принципе не в стрелочном да, в структуре. Это навыки, ваши ценности и те результаты, которые вы можете дать. Я, например, могу дать результаты как минимум один, да, внести ясность в жизни человека, любого человека. То есть я ему могу сказать, кем тебе быть, кто ты есть, там, женишься, разведешься, а что у тебя со здоровьем. Ну, я могу рассказать о судьбе человека. Помимо этого я могу на основе психотипа рассказать, что будет у тебя дальше, как ты будешь дальше действовать, что, к чему твои действия приведут. А вот. То есть каждый человек может дать какие-то результаты. Любой человек. Даже просто то, что вы кому-то передаете знания, это уже какой-то вы результат даете человеку. Просто вам нужно будет, вам нужно найти один результат, так легче будет еще свою нишу выбрать и ее сузить, и так легче будет клиентом на самом деле. Ценности, ценности не обязательно должны быть, знаете, выставления майбаха. Хотя люди на это очень хорошо ведутся, им там поставят в Майбах, а три фотографии там с Сити в Москве, они Вау, сразу побегу относить деньги, да. Но можно, не у всех есть возможность купить Майбах, не у всех есть возможность снять в Сити квартиру за 400 тысяч рублей в месяц. Вот. поэтому можно идти от простого. Вы можете транслировать. Свои личные внутренние ценности. Вот. И вы можете транслировать даже навыки себя, как таролога, как астролога, как консультанта Бадзи. Но через какие-то личные тоже качества. То есть не обязательно, но это же каждый день показывает. Так, сегодня я Васю консультировала, завтра я Машу консультировала, послезавтра я Петю. Это просто будет неинтересно. Ну, консультировали, консультировали, лучше показывать через какие-то свои внутренние ценности, да, то есть вы там, допустим, матершиница. ну, тоже такая интересная личная ценность, да, у вас своя целевая аудитория появится, которая, в принципе, к этому относится, ну, как норм или вы там какая-то застенчивая, я, например, пипец какая-то застенчивая, да, мне даже иногда там на сторис отвечают, ой, я тоже застенчивая, то есть вам начинают присоединяться те же люди, которые с какими же ценностями живут, да, они вас это видят и не понимают, блин, клёво, есть еще кто-то, и я не такая ненормальная, вот, вот. Также вы можете продвигаться через атрибуты вашего бренда, показывать достаточно вообще достаточно легко. вам нужно выбрать цвет вашего инстаграма. Вот у меня пока бежевый, хотя я уже потихоньку там, уже думаю, какой-то другой хочу поменять действия, действия самые простые. Я вот, допустим, там продемонстрировала заботу. Да, я там вчера поехала, отвезла врачам эту от пицу. Не потому что даже это ради инстаграма, это моя потребность, потому что не была в кай. Ну, люди помогли мне, и мне хотелось как-то вот выразить свою признательность, да, то есть. Но те, кто вас смотрят, они понимают, что вы живая, что у вас есть эмоции, что у вас есть. То есть, когда у меня была операция, я это тоже транслировала, и люди тоже переживали за меня. Они видят, что вы настоящий человек. Это очень мило, на самом деле. Харизма. Очень многие считают, что они вообще там, я вообще не харизматична, я ничего не могу, я вообще никакой, есть серая мышка, даже вашу вот эту серую мышечность ее можно представить как харизму. Это часть ваша, это ваша индивидуальность. Вот. И как себя распаковать? У меня была проблема всегда с нижней, потому что я много чего умею, я много чего знаю, и, мне и то хотелось, и это, и вот это. Я сегодня там уж то одно, завтра другое. Человек просто начинает путаться. А клиент потенциальный, который заведет по моему инстаграм, он вообще не поймет, там какая-то будет каша непонятно из чего. А вот, поэтому лучше сужать и прийти вообще к чему-то одному. А конкретно писать, какую вы можете проблему решить. Я иногда не на шапку Промпеля под свое настроение, либо под uh, ту текстовку, которую я собираюсь там, ну, дальше посты писать. Да? То есть вы прям конкретно можете меньше нишу писать в шапке Промпеля. И еще одна фишка. Очень важно описывать то, знаете, вот многие блогеры, у них все всегда хорошо. Я просто ну, слежу за крупными блогерами, и там они выставляют, и тут классные, и тут поцелуйчики, и тут еще что-то. Вот недавно буквально печальная вес была о том, что у одной дамы, блогерки, ее муж, к сожалению, ну, очень... нету больше ее. Вот. И как выяснилось, у нее там какие-то сумасшедшие долги, там, по-моему, 600 тысяч, что ли, долги там еще что-то. А до этого она транслировала, что у нее все зашелись. Блин, люди, рано или поздно выяснится, у вас все зашибись или у вас все не зашибись. Тем более, а сейчас очень любят на 500 разоблачения делать. Более того, когда вы пишете, что у вас с чем-то есть проблемы, люди к вам проникают, они понимают тоже, что вы живой человек. Поэтому, ну вот в моем блоге вы можете видеть все, как, и что-то хорошее, так что-то плохое. Хотя бы вот стоит раз, на меня да, приключилось сильно очень. Вот, потому что, ну блин, я живая, я поэтому даже в своем блоге написала шапки профилей, искренний блогер. Я не хочу вот что-то, вот, знаете, вот показывать только супер какую-то хорошую сторону. Потому что люди заходят, они это читают, и они просто начинают заползать куда-то под плюнтись. Потому что, блин, у этого хорошо, у того хорошо. Такие сидят, думают, блин, а кто же я? То есть получается, у человека -то депрессию просто вводите. Вот, и еще хорошо, что когда вы показываете, как вы эти трудности преодолеваете, это тоже по степени а, показывает характер ваш да что вы можете это сделать что у вас есть сила воли там, и так далее это на самом деле мне кажется даже намного важнее чем демонстрировать там байбок или еще что-нибудь я не против демонстрации каких дорогих вещей там я допустим когда купила части которые я хотела я их показала мне в было мне просто надо было с ними поделиться просто Блин, я на них смотрела месяца три или четыре, думаю, купить, не купить, купить, не купить, купить, не купить, Я думаю, да блин, что это, ну, я купила, то есть, ну, вообще. Вот, и когда вы откроете свой Инстаграм, вам нужно будет просто, знаете, вот контент составлять из таких четырех вещей. То есть, что получит клиент, если он пойдет к вам, уконсультироваться, ну, учиться там или еще что-то что получит клиент, если он этого не сделает. А, у крупных блогеров отлично, мне это не подходит, и даже моим подписчикам это не подходит. У крупных блогеров чаще так, ты жопа, если не пойдешь там, ко мне учиться или что-то. То есть они сначала сильно унизят, прям просто, вообще тебя вот, вообще размажут как он. Потом говорят, ну вот, если ты хочешь, то тогда иди только ко мне. То есть, но ну, если честно, мне это неприятно. То есть у меня была недавняя история, я транслировала в сторис. я сейчас уже не буду называть, что это за школа, но те, кто смотрит мой сторис, вы поймете, о чем я говорю. Я недавно хотела пойти учиться в одну школу, и они просто попытались меня унизить, я им сказала, ребятки, ну, до свидания, я говорю, вы понимаете, со мной от минуса не работает. Менеджер оказался не совсем далекий, он пытался дальше. Это я говорю, все, да, сфотографировался. То есть если бы он сказал, ну, хорошо, то есть как бы это можно было сгладить, но он все равно, видимо, у них скрипт такой, что всех нужно уничтожать просто. Вот, вы также будете откровенны и можете сказать, да, что потери, если человек там вам, допустим, придет, что он может потерять? В эмоциональном смысле, да, то есть допустим. Люди, которые ко мне приходят, да, я могу откровенно сказать, они потеряют иллюзию. Потому что я скажу так, как есть. Конечно, я с соблюдением какого-то такта скажу, но это не всегда, потому что у меня есть мои ученицы, мои клиенты, которые меня принимают вообще такого как Есть, я могу там и пару крепких словечек сказать, и нот. Вот. Но на самом деле, да, вы иллюзорность потеряете. Вот. Потери, если... Здесь у меня потеря, потерялась не. Да? И какие будут потери, если вы это не сделаете? То есть вы не узнаете а, правду, вы не сможете осознать, кто вы. вы ну, то есть это вам нужно демонстрировать в вашем блоге, который будет у вас, чтобы себя продвигать. Вот еще это я хотела объяснить, что очень важно в личном бренде вообще... Знаете, человек начинается э, с внешнего вида. Вот я, допустим, на свой внешний вид всегда забываю, хотя это тоже не совсем правильно. Вот. А Инстаграм начинается тоже вот с самой первой, с шапки, то есть наименование. Смотрите, вот здесь я специально выбирала там все этих астрологов Ирина гадалка 088. Скорее всего, 088 по дате рождения. Ну, во-первых, клиентам меня интересно, когда вы родились на самом деле. Во-вторых, Во это запомнить сложно. У меня, конечно, тоже не самый простой, но у меня хотя бы имя-отчество, ну, у, имя. у меня фамилия редко, поэтому сложно. У меня нет в каких-то букв, цифр. Здесь гадалка, надежда, онлайн. И никто не будет в поисковике там набирать. Больше одной точки, больше одного нижнего подчеркивания, это все. Цифры вообще не надо. Или Гадалка, точка, добро, два, ну это жестики. Гадалка, нижнее подчеркивание, приворот, нижнее подчеркивание, мэджик, 66. Ну то есть, блин, ну у вас наименование должно быть коротенькое, понятное, быстро запоминающееся, с авой. С авой вообще вот смотрите, я вот нашла одну. Я вообще думала, что это человек, который продает свечи. Потому что здесь на аве свечи и свечи я в жизни не поняла, что этот человек занимается там каким-то гаданиями, там или магией, честно говоря, не помню, чем ну вот что такое, да, то есть потому что у нави все, вообще непонятно, кто это, что это. То есть, я я я когда бы искала бы человека, который там, а, там Бадзи, я хотя бы вообще не отношу к гаданию, почему я сделала такую водную длинную часть, потому что это не гадание, Бадзи основано на астрономии, не астрологии, на астрономии. И на математике. Вот. Но проще как бы через гадания продвигаться. Поэтому вот так. То есть я бы вообще ее прояснила. Очень важно. Да? Второе выбрало. глаз. Да, с одной стороны у нас ясновидение вот, ассоциируется с глазом. Но с другой стороны здесь нет личности человека. То есть чтобы человек вызвал доверие, да, вы кому-то даете свои деньги. Но глазу давать деньги не очень прикольно. Там, за консультацию да, или за обучение, там, за что-то такое. Вот. А когда уже там человек, когда он себя показывает, у вас все-таки доверие возрастает. Есть, ну, я бы, честно, я бы не пошла. Я не то, что хочу обосрать, я просто хочу показать, но это вот мое личное мнение, что это неправильно. Вот. То есть вы ну, будете создавать свой канал, не делайте так. И как показывать экспертность? А, многие тоже считают, что теперь у нас нужно, я там, не знаю, показать 100-500 сертификатов. Человеку вообще попит. Я когда ходила к мастеру маникюра, у меня вообще было по барабану. Если у там какие-то куча сертификатов не села, я даже их не читала. Я просто один нас пришла, я посмотрела, мне нравится, как она делает. Все, я стала к ней ходить. И мне в принципе вообще параллельно. То есть какие-то титулы. Помните, я вот про титулы я показывала в сторисах. Титулы можно и купить сейчас, какие угодно, где угодно. Ну, то есть это все, это мишура. Вот, Поэтому экспертность лучше показывать через понимание себя. Вот, и здесь вы просто должны ответить на несколько вопросов. То есть интересно ли вам вас читать будете слушать, почему я иногда даже в своей профиле провожу логический вопросы, анкетирование, чтобы не понять, это интересно, это неинтересно и так далее. Да? То есть должно постоянно быть взаимодействие. По-моему, в 2016-2016 году я тоже проводила анкетирование. Ну, то есть, потому что люди приходят, уходят, то есть ну, нужно понимать, кто с вами и кому вы можете помочь. И вот здесь самое главное, да? понимать ли вы свои ценности, умеете ли вы отстаивать свои позиции. Внести, сняйтесь, вынести, сняйтесь. То есть, ну, здесь на самом деле можно 100-500 вообще написать разных вещей. То есть вам не обязательно каждый день показывать, как вы офигительно там на Бадзе рассказываете человеку, кто он и что он. Периодически это нужно делать. Но каждый день не нужно это делать. Вы свою экспертность можете показать только через свою личность что вы ответственно подходите к какому-то делу, что вы заботитесь там, о клиентах, что, ну, то есть вот это вот лучше через эмоции себя продавать. Как вы ценности? С этим у очень большого количества клиентов проблемы, вот им бы тоже это не помешало бы. А, Вообще-то, на самом деле, очень неплохо. Напишите 5 своих достижений. И когда я говорю, когда я спрашиваю клиентов, вот прошу, да, написать какие-то достижения, а, я не знаю, потому что мозг начинает таким образом работать, что так, мое достижение должно быть, я спасла мир. Да, ну никому не надо, вы какую-то мелочь, не знаю, кошку спасли, там, подкормили еще что-то, это уже ваше достижение, то есть... И не и куда-то слишком большое. Вот даже какие-то мелочи это тоже ваши достижения. И достижения у вас могут быть каждый день. Можете просить знакомых. Вот. У меня, допустим, я знаю, что у меня знакомые часто обращаются за консультацией. Мне в вообще, вот просто, там, произошла такая ситуация. И а как ты думаешь, как тут лучше поступить? Ну, то есть я часто выступаю каким-то вот кейс-ким Вот это тоже может быть вашей ценностью. Простите, до конца клиентов. Многим даже опрашивать не надо. Мне иногда в директ прилетают и говорят, ой, вы тут такая веселая, вы здесь такая искренняя, вы здесь такая позитивная. Хотя мне, честно говоря, почему мне кажется, что я вообще, честно говоря, бываю очень не позитивная, а очень такая реалистка, более даже цельник в какой-то степени. Но мне прилетают с противоположными оценками, и я это себе в ценность тоже записала. Вот, то есть, если вы не можете себя найти, просто спросите людей и всё. Вот мои, допустим, ценности, это саморазвитие, я постоянно учусь, я и сейчас учусь, я это демонстрирую в Инстаграме, да, то есть я там сейчас по инвестициям учусь, потом дальше пойду, я постоянно читаю. А, простота, то есть и а, соблюдение такта, немножко, конечно, не стараюсь соблюдать вот. Но самые главные мои ценности – это свобода и независимость. То есть это то, что мне очень важно. И те люди, которым это важно, они придут на ваш блог. То есть ну, не надо демонстрировать миллион каких-то ценностей, чтобы всех собрать. Вы не из долларового купюра, как говорится, что всем нравится. Да? Вам нужно вот какой-то вот свой такой создать куда придут те люди, которые вот, либо им не хватает этой ценности, либо у них такие же ценности, но они э, хотят вот, еще и на другой человека с такими же ценностями. Им это им, панино, им это нравится. Вот таким образом вы просто соберете? целевую аудиторию. Фух, я все сказала, мы, слава богу, успели пробежаться по всему, чему я.